А ты где был? А ты где был? Ты в чем весь? Пушок! Конечно, я все убрала, ты это. Пойдешь, давай. Ма! Не пойдешь домой, пока вот это вот не счистим с тебя? Конечно. Одни убирают, другие серют. Чисто по-русски тебе сказать. На спине что-то. Ну-ка. поседа. Пошли. Делегация. Зашла. Сел? Вот, жди. Сейчас дам. Иди на место. Отдельное государство. На. О, видишь. Все? А?